В один из моросящих дней на повороте разговора остановились у камней Доминиканского собора от высших сил невдалеке. Задумчив всяк сюда входящий, прохожий зонтиком в руке и перегрим с душой болящий. Как часто древний ритуал не неизлечим от истой веры. Наш мир, наверное, слишком мал, для всех одни и те же двери. Фронтон высок, но мы прочли. Латынь, конечно, Соли тео. Все от него произошли. Душа свята бунтует тело.